Друзья, всем привет! Сегодня у нас видео из рубрики «Будни риэлтора». Будем смотреть квартиры с ремонтом в Хосте и на бытхе. Сейчас еду как раз в Хосту. Хочу показать вам небольшой кусочек дороги, чтобы вы понимали, на самом деле, Хоста, она совсем близко от центрального района Сочи. Я уже проехал Мацестинский мост Сейчас идет ремонт дороги Сочи-Адлер Попробуем ее объехать пробку Вот здесь мы сворачиваем на спутник И попробуем объехать пробку Здесь вот есть такая развивочка Налево дорога на Большой Ахун А мы сворачиваем на Сухумское шоссе Сейчас мы проезжаем в смотровую площадку Она очень красивая Плохо, что сегодня погода Нелетная, сюда все приезжают фотографироваться. Море на ладони. Это местечко называется Красный Штурм. Здесь есть некий жилой комплекс Красный Штурмы, пляж. Красный Штурм. Сейчас будет поворотик. Опа! Не совсем получилось объехать пробку. И вот сейчас вы видите поворот на улицу Звездная. Это район Приморский. И напоминаю, что сейчас у меня там есть на продажу интересная студия с балкончиком, с видом на море, чуть меньше 30 квадратных метров. Ссылка на полный обзор выскочит в правом верхнем углу. Да нет, ничего, я проскочил, там была небольшая пробочка, точнее заторчик из-за того, что была плохая дорога, там идет тоже ремонт дороги. Ну а мы подъезжаем уже центру хосты вот так в сочи выглядит суровая зима сейчас на термометре два с половиной градуса тепла как вы видите идет дождь но это совсем ненадолго и это не страшно прикольные виды конечно отсюда открываются но только не в эту погоду а это мыс видный 4 звезды ну вот мы и в хосте под нами идет трасса Сочи-Адлер, а мы проехали по Новороссийскому шоссе. Это место называется Звездочка. Тут есть неплохие новостройки, кстати. И вот мы подъезжаем к центральной части хосты. Слева санаторий Голубая горка. Это Газпромовский санаторий. Ожидается в этом году несколько интересных проектов, куда можно будет инвестировать свои денежки. Направо пошла улица Октября. Собственно, там и улица Платановая, это и является самым центром Хосты. Сейчас мы переезжаем речку Хоста, так вот, ожидается несколько интересных проектов, я про новостройки, с нетерпением их жду, как только будет информация, конечно, дам вам об этом знать. Вот если мы сейчас будем разворачиваться, то попадем на улицу 50 лет СССР, это тоже одна из центральных улиц ну и также, пользуясь случаем, хочу напомнить, что в жилом комплексе «Кипарис» у меня есть несколько квартир на продажу, кому интересно, звоните, пишите. Ценник начинается от 4 с небольшим миллионов. Жду своих покупателей, сами они живут в Хосте, сейчас покажу вам двушку с ремонтом, с балконом, вот с такущим видом на море, потом поеду встречаться с другими людьми, будем смотреть квартиру с ремонтом на «Бытхе». Здрасте. Смотрите, здесь есть определенная хитрость. Видите лифт? Он с чипом. Наш продавец, она не хочет платить за этот лифт, потому что он платный. Вот поверьте, не поверите, но он платный, да. То есть, здесь такие ну, нюансы, я вам расскажу. Вот, сама квартира классная, но есть нюансы. В общем, никто не захотел попадать в кадр, даже собачка. Значит, зашли мы в квартиру, смотрите. А, здесь вместительный шкаф, блин, я вот прям болдею этой квартирой. Высоченные потолки, смотрите. Все прям, ну, очень со вкусом сделано. То есть вот такая прихожая, да? С а, прихожей мы попадаем в кухню, совмещенную с гостиной. Это полноценная двушка. Вот обращайте внимание на детали. Смотрите. Большое зеркало. Вот все полочки. А, я вам перезвоню, хорошо? Пять минут. А, так, значит, входящий звонок был. А, кухня, совмещенность с гостиной, холодильник, все встроено. То есть люди остаются жить в этом же доме. Я про продавцов. То есть они увеличивают площадь. То есть вы такие моете посуду здесь и смотрите на кипариса. Вот такая кухня-гостиная. Телевизор, кондиционер, картины диван раскладной давайте вот так еще покажу а, санузел большой санузел с ванной а не с душевой кабиной как и многие из вас любят по всей квартире теплые полы посмотрите ну, как все со вкусом сделано полная стоимость договора статус квартира самое интересное впереди вот реально не переключайтесь Вообще просто такой сумасшедший вид. А гардеробная, да, ну кладовочка назовем ее так, чуть не забыл. И вот она спальня. И со спальни смотрите какой сейчас будет чудесный вид. К сожалению погода нелетная, но вы только посмотрите какой здесь большой балкон ротанговая мебель здесь можно пожарить шашлыки вот на этом балконе прям какая красотища вот только посмотрите вот здесь море как на ладони очень жалко что сегодня такая погода смотрите даже пошел снег самая интересная цена на сегодняшний день стоимость 8 миллионов 300 тысяч статус квартиры, полноценная двушка площадь 63 или 65 метров а стоимость будет зависеть от чего если нам продавец не будет повышать цену потому что у нас встречная сделка продавец покупает квартиру в этом же доме если там заморочек никаких по цене не будет то цена 8 300. звоните пишите на самом деле нюанс с лифтом он заключается в том что за него нужно платить продавцы они спортивные, подниматься невысоко, поэтому они за него не платят. А вы можете за него платить, я не помню, сколько там. Короче, в коммунальные платежи в обслуживание входит. Вот так вот. И сейчас вам покажу квартиру в моем доме, где я прожила, на улице Дивноморская. 12. Тут вот есть у нас видеонаблюдение, закрытая территория. В общем, а здесь меня уже ждут... Мои подписчики. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Да. Да, спит, да? Заходим. Одну квартиру вы уже видели в моем видеообзоре. Она была с ремонтом. И сейчас вам покажу точно такую же, только без ремонта. Коляску ну, давайте здесь оставим. Молодец. Помогаешь папе. Вот вы видели такую же квартиру, только с ремонтом. И аналогичная без ремонта. Она, именно вот эта квартира по техпаспорту идет 93 метра. То есть, э, в том видеоролике я эту комнату называл гостевой, потому что там не было вот этой стены. Короче, это очень хитрая планировка, смотрите. Ну, в общем, это первая спальня, да, скажем так. Стены здесь вот эти, они не несущие, поэтому тут можно спланировать как угодно. Вот здесь вот э, планируется просто унитаз, здесь уже коммуникации выведены, есть даже радиатор. Стены кирпичные, смотрите, несущая стена вот это, насколько она толстая. То есть дом полностью кирпичный, дом с газом. Очень тихие соседи. У меня сегодня, я сегодня только узнал, что в моем подъезде где-то играет пианино. Я его еле-еле слышу. И знаете где? Прямо подо мной. И я еле-еле его слышал, просто его практически не слышно. Здесь на самом деле такая хоро... ну, слышимость, изоляция очень хорошая. Пианино, наушники подключаются. У нас прям а. сделаны наушники. То есть вот сейчас... Это санузел, ну блин, темно, не видно конечно, но вот это совмещенный санузел, то есть у вас здесь совмещенный санузел, там разделен, здесь я не знаю, там место наверное под шкаф хватит. Давайте вот так покажем, это, это, ой, планируй как хочешь, короче, окна позволяют на самом деле, поэтому планируй как хочешь. Такой вид. Почему я выбрал этот дом? Потому что здесь планировка хорошая, потому что место тихое, зеленое, есть своя парковка, вот эта стена тоже не несущая, еще одна спальня, да. Потому что газ, и мне по барабану, что он 2000 года, что это не новостройка, это лучше любой новостройки. Это дом лучше любой новостройки. Вот кухня, повторюсь, эта стена несущая. Ну тут планировалась кухня-гостиная, ее даже черновой не назовешь, она предчистовая отделка. Смотрите какой вид, который вам никогда никто не перекроет. Да, как бы пятый этаж, без лифта, ну и что? Даже пять с половиной, я бы сказал. Зато это здоровье, здесь море как на ладони, просто сегодня плагодка плохая, но его видно тут как на ладони. Место тупиковое, не Тишь благодать. И вот еще одна комната. Я ее называю многокомнатная квартира. Вот. Планируй как хочешь. Такая же есть с ремонтом. Пожалуйста. Ничего планировать не нужно. Это 9,5 миллионов. 12,5 миллионов. Вот вам разница. Так, ну что, мы поехали дальше. Сейчас поедем в жилой комплекс Анастасия. Посмотрим там полноценную трешку. 78 метров с ремонтом. Все комнаты будут сокнами, все будут раздельные. Вот так выглядит жилой комплекс Анастасия. Он состоит из четырех домов. Территория, как бы, она огороженная. Есть шагбаун Нужно приобрести пультик. И можно заезжать парковаться. То есть вот такая придомовая территория. Как я сказал, территория закрытая. Вот за этим домом там, детская площадка. Под каждым домом есть собственная парковка. Парковка, конечно же, за отдельную плату. Но здесь есть места общего пользования. Кто успел, тот припарковался. То есть территория у жилого комплекса Анастасия достаточно большая. Статус квартира, все коммуникации центральные. В доме ГАЗ это я так уже забегаю вперед. Угу. Так выглядит подъезд, да, здесь, смотрите, прям колясочное, видно сразу, что много детей, да, так что, друзья, если что, будет много, и здесь, в отличие от моего дома, есть лифт, ну и, кстати, в видеонаблюдение тоже есть. Итак, мы в квартире, повторюсь, общая площадь 78 метров, не знаю, говорил это или нет, в общем, 78 метров, всякие высокие потолки, вот, потолки, они двухуровневые то есть такие дизайнерские сразу хочу сказать что есть немного недоделок например плинтуса нужно сделать вот тут стыки вот тут облицовочку допустим сделать теплые полы по всей квартире просто людям нужно разменяться извиняюсь за белье ну как бы квартиры живут смотрите вместительный шкаф здесь потом тут еще шкафчик это первая комната она не видовая квартира ну, без вида на море, но зато полноценная трешка, прям. Прямо трешка. Вид из окна обычный. Самый обычный. Обслуживание здесь. Наталья, мы с вами считали, по-моему, обслуживание 22 или 23 рубля. Короче. Вот. Большая кухня-гостиная. Здесь все вот с доводчиками. Забыл, да что-то есть, этот, посудомоечная машина, ну надо же вылить его из головы. Посудомоечная машинка есть, Институт. это балкон, Сон балкон с батареями, спальня. тоже есть такой мини-балкончик, встроенный шкаф, выход под кондиционер. В общем, ремонт прям чуть-чуть, последние штрихи доделать. Вот она стоит 14,5 миллионов, но как бы возможен разумный торг. На самом деле. Людям нужно разменять квартиру, поэтому можно поговорить о снежинстве. Вот гаражи, про которые говорил парковка, да, она продается отдельно. С Атлантисом вопрос вроде как решается решение. суда, я еще не видел, но говорят, проблемы ушли. Это детская площадка, мангальная зона. Что это, мимоза, да? Мимоза. Вот дилемма, да? То ли без ремонта, то ли с ремонтом. Да, ну, конечно. Мы любим ремонт мы, делать. Мы с вами. очень рассчитывали на эти очень хороший Очень хороший ремонт. Будем, типа с таким вот как здесь с ремонтом, да. И... Но с нормальным видом. Здесь загвоздка в виде. Просто да, как не долго, что, в Сочи, как вот как <свят> ремонт вообще здесь происходит. В Омске мы две квартиры отремонтировали все с нуля. И это нам нравилось, да? Ты живешь абсолютно своем. Здесь, кстати, абсолютно новое тоже все. Если бы был бы еще вид на море, цены бы ей не было. Ну, сразу было. Знаешь, так приятно. Клиенты мои сказали, что мы хотим жить в доме с нашим риелтором. Вот та квартира, которая без ремонта, единственная квартира в нашем доме была, вот на ней они остановились. Кстати, в Сочи идет снег, вот посмотрите, валит просто. Сейчас всего лишь плюс два. А это моя супруга Мария, для тех, кто не знает, И мы сейчас едем смотреть новое помещение под наш частный детский сад «Маленькая страна». Поэтому, уважаемые подписчики, кто из вас живет в районе Приморья на улице Ясауленка, скоро там будет открытие нашего, нашего частного детского сада. Но это совсем другая история. Об этом чуть позже. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. Мария. До новых видео. Пока.